Ой, так скучно, выходные, хотелось бы что-нибудь делать, нет, скучно. Доченька, а я вижу, что уже в оборотке, ну тогда давай с тобой поедем детским, детский Ой. магазин, торговый центр, поехали, поехали, поехали. Мам, зачем? Неважно, мне надо кое-что приобрести там. Ну ладно, а детскими детский зайдем? Да, да, да, зайдем. Мы в, ди... Ой, в торговом центре, как ты видишь. Вот торговый центр. Я пойду пока себе при... что-нибудь куплю, а ты иди можешь только посмотреть игрушки, хорошо? Да, мама, мам, мам да, да, да, да, да. Все, я побежала. Я тоже. Ох, как много игрушек, да ладно. Правда, что ли? Ой, может быть одну взять, так хотелось бы. Там да, возьму одну. Кого бы взять? О, мои глаза меня не обманывают. Это же самое новое. Пони. Беру, беру однозначно. И Что же она не Чейко. Шагай. Доченька, ты там а, посмотрела? Пони никаких нельзя брать. Можно, ману, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Ладно, пошли на кассу, только быстрее. Ура, ура, ура! Ой, какая большая очередь! Ну мы подождем. Так, ложить товар. Ага. С вас сорок эм, рублей. Ага. Держите. Уходите, там. идите домой. Так, здрасте, мне вот этот сундучок пробить, да? Сто тысяч. Ага. Держите. Так, идем, дочка, на кассу. Вот, держите, держите, ага, пробиваю, так, с вас 3000, эм, сколько она стоила, Понял, 2000, ну ладно, пожалуйста, ладно, держите, так, ладно, до свидания, заходите к нам еще. Всем пока, вы были на телеканале Тыковка ТВ, подписывайтесь ко мне на телеканал, ставьте лайки. И я теперь буду почти всегда озвучивать мой канал, все видео э, по вашим комментариям. Пишите в комментариях, может быть, я вам какую-нибудь серию еще выпущу. Ладно, всем пока! Шу!